Меня зовут Макс Прайм сегодня мы возвращаемся к сводке. Э, война за Украину, итог, мародорство, расстреливан. Э, расстрел и расстреливающий на месте. Так как-то название подобрал мне то. Искантеры по Житомру и Черкасы. То есть сейчас про мародерство и Искантера. Это разное, только сейчас к счастью у нас эм, сейчас вспомню. же Житомар, это рядом с Киевом, а Черкассы э, я вот не в курсе, э, Черкасса в Украине, мы вроде бы так, мы В общем-то, можете найти карты, в принципе, узнать. Черкасса, город Украина если будет интереснее, так я вижу Черкасы, только как-то они далековато от чего-то, от моря. А идти Черкас рядом с Киевом что ли? Неужели снова будет и план Путина и план... Так, вижу, да, Украину. Полтава, через Полтаву придется пройти. Я смотрел карту, вот вижу карту, что да. Полтавы захвате чувствую. потом уже будут захватывать круг Киев, и такая себе тактика. Я, знаете, у меня то чувство, что мы смотрим 1900, вот вот, 1900, если видимо, вообще-то история, я вообще, конечно, не история, но, в принципе, мне что-то вспоминается об этом, история, чего-то там, И, грубо говоря, то чувство, что... Это новые рубежки. Типа того. Это у нас карта захвата. Бомбить, кстати, сил... кстати начали в Львове. То есть перестали, потом начали. Это значит, что, -то, что -то тут не ладно. Потому что там сейчас по с Львова, потом в Польшу. Там Беларусь, там Россия. Поэтому лайк подпискам. Тем самым... Давайте задавайте вопросы в комментариях. 2014-2015 год. Украина бомбит Донецк. когда такое было, кстати. 2014-2015 год, написал данный автор, Украина бомбила Донецк. А Крым? Не знаю, сейчас Крым, потому что именно Крым был первый. Возможно, возможно. Но мы знаем, что Россия это как... Кстати, вот тигра, вот тигра да? который кусается там. Понятное дело, что понятно, что а, кто-то будет кусать. Именно Россия. Ой, ссоря за это. В общем-то, я не верю. Всем разреши, разрешил покинуть город. Кто уехал в Россию, кто в Украину. Когда бомбили, тогда уезжают у нас в Харькове. Бомбят, не успевают уехать, сразу же убивают их. Мы их не убиваем. И тут э, нестыковочка с этим автором. 2014-2015 год. Тут есть две разницы. 2022-2023 год. В Украине, конечно, будет хаос. И в России тоже хаос. Слава Богу, а то сейчас в Украине хаос, и Россия его захватит. Поэтому она не захватит. Ну, если будет война, то тем самым пострадают Россия, США, Украина. Беларусь, блин, ничего не будет делать. И она там... Королевство, блин, строит. Ну, она напал. Можно ей идти типа, это поддать отпор. Почему? Россия, Беларусь против Украины. Почему он автор об этом не пишет? У меня такой вот вопрос. И я один из тех, кто не уехал. Я тоже, кстати, братишка. Хотел, конечно, не хоть горы прожить, было бы прикольно снизить роликах на горы, фон горы. Я думаю, это мы сделаем. Было объявлено военное положение. Да, такое было. А я не помню, я был очень маленький. Мы сидим в квартирах, выходим на улицу. Можно было только с паспортом. Да, такое я знаю. Улицу нашего микрорайона патрулировали военные. Какие военные? Русские, украинские? Кто захватывал? Не слова, а там точки. Был порядок. напал он мне писал если обстреляли дом сразу принимали меры меры сейчас в украине принимают меры но не успевают потому что там россия реально захватила полностью украину и хочет ее доб добить это плохо потом она скажет привет сенкевич вроде вот янкович да первый президент украины второй третий я не знаю в общем-то он возвращается в Украину, где он захватил будет его контролировать. Конечно, это плохая идея, я чувствую. Снова разделить на власть. Не понимаю логику теперь. Когда не, ста... Когда не стало воды, нам подавали воду технические водовозки. У нас, наверное, сейчас такого нету, он 6 дней, 7 уже 8 дней и 10 и, и, и так дальше. Сактом Ген даже не описал. Просто посмотри, какой текст написал. Вот такой, полуметражный. И не объяснил. И точки поставил. Как будто он не знает сам история, сам высказал свое мнение. М -м -м -м, такой себе чувак. Да, пропустим. Набирала бутылки и шла домой. Смотрела, какие квартиры на Високо и улице Жарыков было обставлено обстрелы если прямо отстреливано то 2014-2015 год и Гай снимал ролики как я сейчас снимаю вы можете тоже быть ютубе можете вы снимать не бойтесь об этом ну возможно там с дизлайк вот если вы неправду сказала как там не задизлайк и что-то я не понял все по правду говорю чем делаем будем продолжать смотреть ваши реакции можно это Нападение какое-то, кто вы знает. Продолжим, в общем, бороться. Так они а убивать, как Россия нападает на Украину, добивает. Она не так взяла Крым, да, не Луган с Луганской Но Она хочет еще полностью Украину взять. С такой цели не рассказывают. Если бы рассказали бы там в вокометражке, то было бы логично. Мы выяснили, вы стояли, выставили Донецк, а, подождите, а Луганск, а Луганск вообще-то а есть, Луганск, а Донецк, а что это происходит, ДНЛ, ЛНР? Почему только Донецк, мы выставили, ты выставил за Донецк, а за Луганск ты не словно сказал. Что за люди, блин, такие, Только за себя думают. Благодарю русских, которые защищают наш город и поддерживают дисциплину и порядок. Кстати, смотреть ну, на украинский ролик, там показывали армию, которая еще нападала. Еда пропавшая. И нет да, подмоги. То есть их бросили. Русские, что делать? А? чем дело? Я боюсь уже идти в армию. За такого. Не было мародорства, ибо мы, ну, или да или мы жили и живем по закону военное время, 8 лет. 8 лет? За 8 лет ты можешь уже уехать, или там тебе не разрешали Тоже не объяснил. Ах, чувствуем, написал. Надеюсь, что скоро весь этот кошмар закончится. 8 лет пишет, когда закончится этот кошмар. Ты же можешь уехать в Украину, в Россию, ну да, в Россию едь, в Россию едь, а если ты полюбил свой город, то полюбишь, наверное, вот -а там, я думаю, там все уже, могут да? ты, ты, ты и так много умирают люди, зачем тут воевать между собой, вот, это не типа, хочешь, иди туда, хочешь, и оставайся здесь, но люди больше оставают, идут туда почему-то, начинают идти, точнее, немного, по России 200 миллионов, а потом уже, потом, 70. тысяч. Ну, даете вы. Сами захотим. Надеюсь, что скоро весь этот кашлор закончится. Не закончится, братишка, девчонка. Закончится война. Война только началась. Объявил войну, вторжение. Потом президент объявил войну. То есть Путин сказал, вторгнемся, бьем там военных, бас тоже. И защитим украинцев. Но тут не было, Зеленский это же президент сказал, война тогда, если ты хочешь захватить наш, наш народ, голубая планета, земля желтая, потому что если ты нас захватишь, то Европа пострадает, Европа. Европа пострадает, потому что первое место занимает Украина по территории, первое место занимает Украина по армии, если Украина падет, то Европа падет. И будет суд над всеми, кто совершил преступление против человеческого Донецк мир. Я не совершал, в принципе, да. Но если ты про Донецк, то мечтает Донецка, а буквально забывай про это, да. Ну, в принципе, тут достаточно, достаточно текста. Но без понятия. Можно тут дизлайкнуть. Ага. Как мне, а не за что непонятно. Тут пишет Донецк мир. Точка, точка. Вечная память Александру Захраченко и его военном защищающий Донецк. Кто это такой? Это он? Наш город и поддерживать дисциплину и порядок не было мародерства. Не было. А Украина, ну, есть. это очень плохо. Поэтому давайте мир, Донецкий, Луганский, все уже это война. Вам нужно уезжать или жить в Виндии, посмотрите, как там живут. Или сложно расставаться с домом? Мне вот интересно, вам сложно расставаться с домом? М -м -м -м, вопросики много, мало ответов. Мужик заботится о людей, которым он обещал всем благо при выборах. Кто? Может он русофоб, может нет. Но то, что он разумный, это факт. Молодец. Уважение, добро и безопасность ему ну, и жителям его города. Он из Донецка, а вроде бы он с Украины. Что-то я не вообще. комментарии какие-то другие. <coughs> ну, какой 4 В принципе, захожу в комментарии 4 там купят аватарка. Белорусские такие, ну, где такие, скажу вам. А в других странах, что там у нас, другое мнение. Поэтому посмотрите, что они там говорят. Говорят, бедная Украина помогает Украине. Ведь кусать больно, это плохо. Ударить, это можно простить. Ой, вот так. Александр, благодарим за профессиональную работу. Смотрим, как наши предки в, в ОВ. Слушаем по радио сводка с фронтом, сводка с фронта, это не хроники с фронта, это отчет об преступлении, деяния Путина и бандитов против своей народа и украинцев, то не хотят свернуть русского президента, то не хотят свернуть украинского президента, а про белорусов ничего, он такой король нападает, вылаз за народом, он сидит пять лет, вы про него не словом, и про Владимира Путина из он новенький, пока что можно простить, ведь новеньким уступаем, а старшим, ну, постреть, возраст 45 и 90 почти. Я вот не знаю, 80 с чем-то, с копейками. В общем там у меня скоро будет конец. А другой белорусский президент, ему тоже 80 с копейками, так что знайте об этом. Тут нечестность, то что на молодого, грубо говоря, выиграли а гарю я играл а Гаррио, всегда большая шар, нападает на маленький шар, Беларусь, там объединилась с большим шаром, и они объединяются, и нападают на него, там, куски себе Беларусь и России Беларусь, а не тут-то было, тут 21 век на дворе, они а не какой-то там современнее. Ну как-то так вот, друзья. Лайк, подписка с вас, чтобы не проскать новые видеоролики. В принципе, всем удачи и пока.